Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я готовлю уши и хвосты, точнее свиные уши и бычьи хвосты. Мне случайно, совершенно случайно, попались одновременно и свинские уши, вот такие огромные красивые ушки, и кусок бычьего хвоста. Вот такой очень большой красивый набор для ушек. Здесь самое важное – красный сицилийский апельсин. И сельдерей. Самое первое, я немного подрежу уши, вот так, для того, чтобы добраться до вот этих углублений и хорошо там все повымывать. Пока я занимаюсь ушками, у меня закипает вода в чайнике. Опускаю в кипящую воду ушки и хвостик. Сейчас я покажу очень простой, но очень эффективный способ, как сделать вкусный наваристый бульон. Видите, сколько пены получилось? Я дам покипеть хвостиком и ушкам минут 5-7, чтобы из мяса и хрящиков максимально вышла вся пена. И потом я воду сливаю, ушки и хвостики промываю и заливаю свежей кипящей водичкой. Таким образом бульон будет идеально чистый, ароматный и без пенки. не нужно будет собирать. Воду в бульончике я уже поменял. Я положил в очах под казаном толстую чурочку, и теперь бульончик будет медленно-медленно томиться на самом маленьком огоньке. Пока хвостики и ушки готовятся, у меня выпала свободная минутка. Здесь грушевый бренди. Очень приятный, нежно-соломенный цвет. Аромат Аромат настоящих диких груш, которые очень вкусно пахнут и сладкие. Этот напиток не нужно ничем закусывать, он очень вкусный, сладкий и, конечно же, крепкий. Друзья, как правильно сделать грушовый бренди? Ссылочка вот здесь сверху. Ушки и хвостики сварились, теперь они остывают. А я пока приготовлю овощи для того, чтобы все было очень вкусно. Немного черешкового сельдерея. Это будет для бычьих хвостов. Сельдерейки и бычьи хвосты будут иметь очень хорошее сочетание. А также немного сладкого перчика красненького вот так. И совсем чуть-чуть морковки. Для свиных ушек у меня будет два кусочка имбиря. Один будет в соус, а другой именно в подливку. Поэтому имбирь я режу тоже меленько. И, конечно, острый перец чили вместе с семенами. Эти перчики совсем не острые, поэтому я их положу побольше. Попробуем. Угу, этот остренький. также наверное, поменьше. Да, повезло. Хорошие острые перчики. М -м -м. Класс. Для соуса к свиным ушкам я использую вот такой мелко порубленный имбирчик. И мелко порубленный острый перчик. Кинза. Я использую именно хвостики кинзы. Они более ароматные. И в соусе будет как раз подчеркивать... Все нюансы, вкусы, какие мне нужно дать, для того, чтобы свиные ушки были очень вкусными и ароматными. Немного рубленого чесночка. Чесночок. Светлый китайский соевый соус. И немного лимонного сока немного растительного масла и немного хорошего говяжего жира морковка перчик и сельдерей немного десночка Пока овощи обжариваются, я приготовлю пряную смесь. Немного черного перца, семена фенхеля и зерна-кориандра. Полопья пряности. Выщие хвосты. Я слегка прогреваю бычьи хвосты в смеси овощей, чтобы хвостики напитались ароматом пряности. И все готово. Не нужно слишком их передерживать. Сейчас я приготовлю пряную смесь для свиных ушек. Совсем немного зиры и немного зерен кориандра. Имбирь и острый перчик. Порезанные свиные ушки. Красный сицилийский апельсин. Достаю косточки. Апельсинчики. Немного рубленого чесночка. А также зелень кинзы и петрушки. Все. Убираю огонь под очагом. Грушовый бренди. Бычьи хвостики. Хорошие бренди. Ой, какая красота. Ммм. Ммм. Ммм. Ммм. Ммм. Овядины, острый перчик, мяская настолько мягкая, очень вкусно, потрясающе. И бычьи хвосты, и свиные ушки готовились 4 часа на самом-самом медленном огоньке. Даже не булькало, но настолько мягкое все бульон прозрачный, идеальный и превратился в очень густое желе. Интересно, а какие же на вкус? М -м -м. Свиные ушки с сицилийскими апельсинчиками. Промочить рецепторы, чтобы все было вкуснее и ярче грушевый бренди. Как сделать грушевый бренди, ссылочка вот здесь вверху. А ну-ка, аромат. В аромате очень тонкие нотки имбирчика, чесночка и острого перца. Ушки настолько мягкие, настолько всежелейные. Еще петрушечка и кинза. Вот так нужно. Вот так. И соус. Вот этот соус это настолько ценная вещь. Попробуйте. Без соуса, конечно, все абсолютно теряет смысл. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. И вот так. Именно с гущей. Mm -hmm. Mm -hmm. И конечно же вот от это. Очень редкая штучка. Сицилийский апельсин. Mm -hmm. Очень тонкая э, нотка идет и, и приятной горечи, и сладости, и цитрусовых. Все так подчеркивается именно. Все сбалансировано. Друзья. Да, вкусно. Mm -hmm.